Мам, купи конфеты. А не слипнется? Нет, я сказала. А давай у мамы про ночевку спросим. Точно, давай. Мам, а можно мы к подруге с ночевкой поедем? У тебя что, своего дома нет? Ну, как дневники свои. Давайте. Так, математика 10, история 8, биология 2. Так, почему по биологии двойка? У нас весь класс двойки получил. А вы на... не равняйтесь, я у вас спрашиваю. Ладно, девочки, пока, я через два часа буду. Смотрите, вы помойте пол, попылесосьте, по убирайте со столом, под столами поубирайте, под кроватью поубирайте, закиньте вещи в стиралку, погладьте, попылесосьте еще раз, потом еще раз помочь, чтобы пыли не было, и покормите кота. Все, пока. Пока. В голове себе постучи. Все, Все мам, пока. Да? Мы гулять. Стоп! Куда вы в таком виде собрались? Сейчас я вас нормально одею. Все, мам, пока. Мам, мы, мы пошли гулять. гулять. Купите хлеба и молока. Хорошо. И сдачу принесите. Ага, конечно. I'm hustling. I'm hustling. I'm hustling. Всем пока! С вами был канал Звезды Ютуба. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите внизу комментарии. Пока!